Если говорить э, о всем предост... противостоянии тех трех матчах э, серии Бруклин-Майами-Хит, э, которые мы уже увидели, то э, большая часть этих матчей конечно, э, преимущество Хит не вызывало вопросов. Э, та доминирующая э, игра в первом матче, э, та вторая половина и рывок Леброна Джеймса во втором матче, позволяли Хит надеяться на положительный результат и третьего матча. Но ту игру, которую мы увидели в третьем матче, в первую очередь со стороны Бруклина, это отличное движение мяча. Они отдали в два раза больше э -э, результативных передач по сравнению с баскетболистами в Хит. Э -э, они собрали намного больше отскоков. И что мы видим? Мы видим, что э -э, как только у Бруклина пошли трехочковые броски, Сразу защита Майами стала больше уделять времени игре на борьбе с баскетболистами Бруклина на периметре, и сразу появились пробелы в краске. И видим, что довольно-таки хороший центровой, но не элитный Андрей Блачев спокойно выходит набирает 15 плюс 10 за 20 минут, не встречая особого сопротивления от баскетболистов Майами. Что мы можем ожидать в этой серии в четвертом матче? Ну, игра Бруклина, победа Бруклина, возможно, только если они будут показывать такую же примерную игру, как в третьем матче. Доминировать в краске, растягивать оборону Хит, попадать трехочков, Телетович, Джо Джонсон. На них в первую очередь ослагают особые надежды болельщики Бруклина. Если у них будет идти эта игра, то далеко не факт, что баскетболисты Майами смогут выиграть, выиграть четвертый матч. Я думаю, именно от борьбы, от отдачи Криса Боша в первую очередь зависит успех Майами. Рискну предположить, что в этой серии после четырех матчей будет еще 2-2.